кисоньки здравствуйте Вот и какие наши кисы Вот и какие кисы ой ой ой ой ой ой ой ой ой алиса бася бася тут на мониторе греется вернее на ноутбуке алиса на столе нежится вот и какие